Привет всем подписчикам моего канала. Хочу вот показать свой пруд. Ему вот сейчас уже третий год. Водище сейчас немерено стало. Осенью ушел на метр ниже. А сейчас вот поднялся под самую небалуй мою бил плато затопил правда еще недоделанные кучи я раскидал по всему участку ну, поднял участок заодно здесь была болотина вот как у соседа вот он ничего не копал а у него воды можно купаться колен наверное точно есть Ну вот, что хочу рассказать. Я Карпов сюда запустил. Покупал уже килограммового где-то. За лето они у меня где-то на полкило подросли. Потому что я рыбачил. Поймал, отпусти. Карасики с Живцового стали где-то под 100 грамм. Подросли. Кормил кукурузы, короче, обычный, дробленый и цельной, даже не варил, не испарил, прям так кидал. Все едят и пшеницу. Также у меня здесь растут платвички и окунек. Зиму вот пережили отлично. Погиб один окунь и то попал в трубу залез в трубу бульбулятора и вылезть оттуда не смог правда всю зиму работал бульбулятор он мне помогал тут не заморозить пруд всегда была полуня так что в принципе да еще 6 метров глубины так что думаю что у них кислорода был было достаточно а в юнчик у меня еще здесь есть в этом году хочу запустить раков Ну, может еще что-нибудь прикуплю вот единственное что больше всего мне не нравится что вода у меня глиняная то ли караси воду мутят то ли карпы Но вот вода такая с примесью глины коричневой что с этим делать я не знаю в этом году еще как только половина льда сошло добавил извести 4 4 килограмма на этот пруд пруд где-то ну 20 на 15 наверное ну может 20 на 17 вот так 20 на 20 не получилось ну, плюс еще вот здесь будет биоплато. Так что в этом году будем рыбачить. Сначала хочу поймать раков, засадить. Ну и как-то бороться с, гли... с глиняной водой. Наверное, берега буду отсыпать песком, чтобы глину особо не мутили. Ну и щебеночки, может, засыплю. А может, геотекстилем заложу и песком сверху. Посмотрим, что из этого выйдет. Все, всем пока. Блин, погода, конечно, шепчет. 14 апреля, а снег как в январе. Все, всем пока.